Приветствую всех, в школе Джобса меня зовут Достон, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм Леон или The Professional, но перед просмотром я бы хотел вам рассказать о сайте Puzzle Movies где вы можете смотреть фильмы, сериалы, телешоу на английском с двойными субтитрами, то есть на английском и на русском перевод. И также есть там встроенный словарь, где вы можете добавлять слова свой личный словарь и заучивать каждый день за неделю или практиковать часто. И, конечно же, я оставлю ссылочку в описании к этому видео. Обязательно переходите и зацените. Rifle Ружье, винтовка. To dress down. Одеваться попроще. Whoever. Кто бы ни. Любой. To get lost. Заблудиться. Исчезнуть. To keep calm. Успокоиться. Расслабиться. Hold it. Замри, подожди, не шевелись. Рифл – это оружие, использовать. Потому что позволяет держать дистанцию The knife, for example, is the last thing you learn. Okay? Okay. Position. The rifle is the first weapon you learn how to use. Винтовка – это первое оружие, которым ты научишься пользоваться. Because it lets you keep your distance from the clients. Потому что это позволяет тебе сохранять дистанцию до клиента. The closer you get to being a pro, the closer you can get to the clients. Чем ближе ты к тому, чтобы стать профессионалом, тем ближе ты к клиенту. The knife, for example, is the last thing you learn. Нож, к примеру, это последнее, чему ты научишься. Окей? Okay? Понятно? Окей. Okay. Да. Position. На позицию. Rifle – это винтовка. Фраза to get to в предложении the closer you get to being a pro, the closer you can get to the client. А значит «добираться», а в эпизоде используется в значении «подойти», «приблизиться». No. Never take it off until the last minute. нет. Никогда не снимай это до последней минуты. It reflects light. Это отражает свет. They can see you coming from a mile away. Они могут увидеть твое появление за милю отсюда. And always dress down. И всегда одевайся попроще. Never brighter than the floor, окей? Okay? Некогда ярче, чем земля, понятно? Окей, okay, да. Основное значение фразы take off – это убирать, снимать. Именно это и хочет сказать он. Never take it off until the last minute. Никогда не снимает это до последней минуты. Дальше он говорит ей. And always dress down. И всегда одевайся попроще. Dress down означает не обращать внимания на одежду или одеваться просто, неброско. И уточняет. Never brighter than the floor, окей? Okay? Никогда ярче, чем земля. Понятно? Floor – это настил, пол. В эпизоде используется как почва земля. Let's practice now. It's the best way to learn. I'll be with you in a second, alright? Give me a few minutes, Let's practice now. Давай потренируемся теперь. It's the best way to learn. Это лучший способ научиться. Who should I hit? Кого я должен застрелить? Whoever. Кого угодно. I'll be with you in a second. Я вернусь к вам через секунду. Give me a few minutes. Дайте мне несколько минут. Thanks a lot. Большое спасибо. You guys get lost. Вы, парни, исчезнете. I don't want to see you. Я не хочу вас видеть. Местоимение «whoever» означает «кто бы ни». Любой. Когда она спрашивает у него, в кого нужно стрелять, он отвечает ей «whoever». Кого угодно убивай. И в конце диалога встречается фраза get lost, которая является довольно грубой, переводится get last как убирайся, потеряйся или просто исчезни. No women, no kids, right? Right. Is everyone in position? Все на позиции? This has to look natural. Все должно выглядеть естественно. No women, no kids? Ни в женщин, ни в детей? Right? Верно? Right? Верно. To has форма третьего лица единственного числа от модального глагола to have to, который по значению равен модальному глаголу must, должен. This has to look natural. Все должно выглядеть естественно. Okay. Джаггер в желто-оранжевом. Джаггер — это бегун, занимающийся оздоровительным бегом трусцой. Окей, okay, хорошо. Keep calm, будь спокойнее. Don't take your eyes off him, не отводи от него глаз. Breathe easily. Дыши спокойно. Watch his movement. Следи за его движениями. Думаю, вы слышали или видели фразу keep calm and carry on, которая переводится как сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе. Keep calm. Будь спокойней, И добавляет Don't take your eyes off him. Не отводи от него глаз. Опять же, фраза take off. Убирать, снимать. Но в этом случае он просит ее не отводить глаз. Не убирать глаз. Pretend you're running with him. представь что ты бежишь с ним try to feel his next момент попробую почувствовать его следующее движение Take a deep breath. сделай глубокий вдох hold it. замри на сейчас Тут куча новых слов. Первое в самом начале pretend переводится как притворяться, прикинуться, симулировать, но в эпизоде используется в значении представить. Pretend you're running with him. Представь, что ты бежишь с ним. Дальше он говорит Take a deep breath, фраза, которая означает глубоко вздохнуть, и выражение hold it. Замри. Подожди, не шевелись. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал. А если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик. Он поможет вам показывать новые видео а, ежедневно. И, конечно же, мы увидимся с вами завтра. See you tomorrow. Bye-bye.